Киргосударственной телерадиокомпании ЛТР Новости в студии вас приветствует Юли Ценко. Здравствуйте.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 зарегистрированный в АИС ЕРПП в настоящее время ведется следствие. ГСБ произведен очередной денежный перевод на единый депозитный счет в размере 36 миллионов 988 тысяч сомов. На сегодняшний день общая сумма средств, поступивших на единый депозитный счет со стороны ГСБ, составила 700 миллионов 441 тысячу сомов. Данное перечисление произведено в исполнение постановления правительства об открытии единого спецсчета для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях. И Утверждение порядка распределения денежных средств, возмещаемых государству по результатам деятельности правоохранительных органов. В Бишкеке в результате автонаезда погибли 34-летняя женщина и ее 4-летний сын. По информации ОБДД, ДТП произошло 1 июня, примерно в 23.00. После автонаезда на пешехода водитель скрылся с места происшествия. Женщина скончалась на месте, ее 4-летний сын в больнице. 19-летний водитель автомашины «Мерседес benz позже пришел с повинной. Все материалы передали в следственную службу ГУВД Бишкека, сообщили в управлении. В южной столице водители общественного транспорта нарушают правила. Многие выходят на линии без техосмотра и медосмотра, который должен проходить с утра ежедневно. Выявлены и другие нарушения в результате рейда, который продлится до начала июня. Все подробности у наших корреспондентов. Для всех водителей общественного транспорта существует пять главных правил. Главное из них – ежедневно утром обязательно проходить медосмотр. Все документы должны быть под рукой с самого утра. В первую очередь это путевой лист. Также необходимо пройти медосмотр. Также механик подписывает акт о состоянии автомобиля. С этим в 6 утра заступаешь на линию. Но соблюдают правила далеко не все. В Аше проверили более 50 водителей. И все нарушают правила. Есть даже те, кто возил людей на машинах без техосмотра. Это джунжка, влечет, это, туда, нехай, Где ваш техосмотр и медосмотр? Теперь вы будете привлечены к ответственности и платить штраф. В Южной столице сегодня открыты 116 маршрутов. Их обслуживают 2400 водителей. Рейд по общественному транспорту идет в городе уже неделю. Водителям объясняют содержание кодекса о нарушениях, а также проверяют лицензии, путевые листы, наличие техосмотра и медосмотра. Были проверены маршрутные такси как по городу, так и областные. Составлены 43 протокола о нарушениях. Проверки водителей в южной столице продлятся до 1 июня. Цель обеспечить максимальную безопасность на дорогах для пассажиров и для самих водителей. Алена Смирнова, Самара, С. Новобекджанаризбаилу, ЛТР,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 Бишкек теплосеть с 4 июня приступит к подключению потребителей к горячему водоснабжению. Согласно распоряжению мэрии Бишкека, 6 мая производились ремонтно-профилактические работы и регламентные испытания на плотность в водяных тепловых сетях. По данным компании, на 1 июня в тепловых сетях выявлено 65 повреждений. Часть из них устранена, остальные будут ликвидированы до начала отопительного сезона. Отмечено, что в Бишкек теплосеть приложила все усилия, чтобы возобновить подачу горячей воды на два дня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 Каждый год детский садик Асылаи подготавливает к школе и упускает порядка ста ребятишек. Накануне он отпраздновал свой десятилетний юбилей яркими мероприятиями для своих воспитанников и их родителей. Гульзат Чубакова продолжит. Каждый год детский садик Аслай выпускает порядка ста ребятишек, подготовленных к школе. На сегодняшний день в пяти филиалах садика воспитывается 500 девочек и мальчиков. Накануне В Международный день защиты детей садик отпраздновал свой десятилетний юбилей. В честь этой даты и светлого праздника для детей и их родителей прошло яркое мероприятие. «Детский садик работает уже с 2011 года. В настоящее время в Вишкике есть пять филиалов детского сада Слай. В этом году мы выпустили 105 воспитанников. Социально уязвимым родителям или неполным семьям предусматривается облегчение. Работать с детьми нам приносит только удовольствие». В пяти филиалах с детьми в общей сложности работает более 70 сотрудников, из них 47 – воспитателей. Работа последних нелегкая, она требует большой ответственности, и за малышами дошкольного возраста нужен индивидуальный подход. Но каждая встреча с воспитанниками доставляет лишь радость, отмечает Марина Салтаноева, которая работает в садике со дня ее основания. Я работаю в садике вот уже 10 лет. С детьми работать тяжело, но одновременно интересно. У всех детей разный характер. Я стараюсь уделять внимание каждому и развивать в них хорошие качества. Детство ⁇ это самая лучшая пора в жизни человека. В этот беззаботный период взрослым необходимо окружать их заботой и любовью, при этом формировать в них благородных людей. Такого курса в своей работе придерживается детский садик Асалай. Я все вижу, что я Праздничное мероприятие в честь десятилетнего юбилея детского сада прошло на высоком уровне. Малыши танцевали, пели, показывали разные номера, которым их научили воспитатели. И счастливые лица были не только у детишек, но и у родителей. К этому часу это все новости. Оставайтесь с телеканалом ЛТР. Хорошего вам дня. До встречи.